очень много встреч, попадается российских продуктов то есть это говорит о том что люди в цен живущие в ценда уже привыкли к нашему российскому продукту они его знают они его уже попробовали они знают что это качественный продукт давайте посмотрим вот здесь маленький первый попавшийся магазин практически ну что тут есть Кракант по 2 юаня. С миндалем. Наверное, больше здесь уже ничего нет. Русские продукты везде. Везде везде. В этом магазине тоже мы, кстати, видели. ну они совсем русские. Медовик Катюша. Произведен в Китае. Сколько 5, грамм? Китайцы делают. Китайцы, ну... Это, наверное, из российских продуктов. 303. 380. А, Вот еще, смотри, вот еще. Медовички. Медовик классический. русская любимая. чайные да. все такое. А ты готов, кстати? А, 15 юаней. ну да то что делается в хайлуджане не продается оптом по 6 юаней лишь и даже этот производственно-торговая компания катюша кирский деле это говорит о чем это говорит о том что на приграничных районах уже давно работает производство китайцы открыли производство, то есть э, наши продукты из наших же э, продуктов делают медовики автоматизированное производство открыли на наняли на время российских технологов те быстренько им все наладили и они больше не нужны медовик в общей стоит порядка 6 юаней в рознице 15 юаней теперь давайте посчитаем себестоимость ну то есть как сказать себестоимость медовика то есть это значит должен быть какая-то дешевая мука и все остальное где это берется? это берется скорее всего на приграничных складах где наши предприниматели сначала заводят товар потом не знают как его сбыть Потому что нет такого опыта, и китайцы его успешно выкупают за копейки, производят из этого, из этой муки э, медовики и успешно продают их на севере Китая, в том числе и в городе циндау Сейчас мы пойдем еще один большой супермаркет. Вон в тот. Йогурт. Одно и то же, одного и того же бренда. Но это называется русский йогурт. россии йогурт. Ну, не по-другому, конечно. Видите, вот России нарисовано вот это йогурт. Все, все логично. Вот русский... русский. Русский запах. Русский запах, да, называется. Вот. Это русский запах. Это русский дух, скорее всего. Сырный, простой, русский, фруктовый. Да. Дальше. Тоже их йогурт. Эти? А тут уже написано французский. Одинаковый да. йогурт. Да. Это тоже самое, только это французский уже запах. А это европейский запах. Вот. В бутылочках. Это... Китайцы не дремлют, вы знаете. Китайцы сейчас даже подделывают русский дух. В йогурте. Вот так вот. Пока мы спим, мы ждем китайцев к нам. Китайцы сами все несут. Наш дух на китайские полки ну, что дождемся дальше будем ждать когда китайцы к вам придет волшебный дистрибьютор и будет покупать О, пожалуйста здравствуй мишка белый 990 зеленая 1090 крепкая 590 баночная идемте дальше о, пожалуйста, он тут же сразу же саковита, 10 юаней за упаковку, щедро Украина. Как вам это, ребята? то не ждут китайцев сами идут. Вот, пожалуйста, окульчев, окульчев, венские вафли. Все. Кондитерские изделия Морозова, молодцы Морозовы или Морозов Акульчев все под китайцев сделали, все красивенько. Сливочное настроение. Здесь что-то без стикера, а вот стикер, вот он стикер пожалуйста вам все есть без пальмового масла видите какие красочные коробочки а вы нам что присылаете ужас и на раз посмотреть страшно не то что выставить на полку это вот вода в таком пакетике ну ничего себе 10 юаней за бутылочку за маленькую. О, буйство красок просто. С да упаковка некрасивая покупать не будут. Здравствуйте. Кругом Кругом Россию Прославляют Вот еще один магазин Посмотрим сколько здесь Русских продуктов Есть тут интересно Нет русских продуктов Давай Посмотрим кракант ну это самый известный китайский бренд конфет а, насколько я знаю объем поставляемой продукции кракант один состав внимание в месяц в китай вот как они спустя три года как они бахнуло у них три это... года э, от какой компании от китайской компании конечно а кто смотрите сколько российских конфет. Уторок, уторок. пропустить Куск. Опять знаменитый кракан. Каждый уважающийся магазин должен покупать, выставлять у себя кракан. Куда не зайди, везде про продукты. Проходя мимо даже вот увидели Аленку. 15 юаней. Ну что-то еще есть. Российская. Да, опять вот в маленьком магазине. Российский дух. Россия йогурт. А, Кто сказал? Выше мах. Больше не дали поснимать, выгнали из магазина. Каждый продавец считает себя своим долгом защищать авторские права русского продукта у китайца. Странные люди вообще. Как будто это что-то мы какую-то военную тайну здесь выдаем. А то без них вот ничего не знаем. Хоть бы рассказали, что а то молчат и выгоняют. В общем, что я хотел сказать, уважаемые российские производители, а также других стран бывшего Советского Союза хватит мять титьки давайте уже принимайте решение адаптируйте свой продукт под китайский кстати мы этим уже занимаемся адаптируем упаковку русские вкусы помогаем нашим российским производителям можете увидеть на это на нашем канале ссылка сейчас прямо здесь увидите вот ее вот она сейчас ссылка это будет смотрите нас Обращайтесь к нам, поможем чем сможем, рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество. Вы профессионалы в своем деле, мы профессионалы в своем деле. Давайте эти два, грубо говоря, две этих профессиональных категории совместим в одно большое целое, а лучше всего совместить несколько производителей в один мощный большой кулак, что кстати мы сейчас и делаем. А посему сейчас прощаюсь с вами. До новых встреч уже в Шеньжене. Сегодня улетаем. Пока-пока.